Кто-нибудь знает вообще, как их будут стерилизовать, в каком смысле? Все это очень странное, я считаю. Стерилизация лиц. Приветствую, друзья. Всем здравия. Уже давно сложилось ощущение, что если на экранах появляется какое-то очередное шоу отластей то непременно в его тени происходит что-то еще. И так в этот раз, после так называемого пилотного проекта с QR-кодами, который должен сейчас обкатать общественное мнение, по их мнению, в пользу самих этих QR-кодов, поскольку народ поутихнет, попривыкнет, как они думают. Так вот, наши доблестные законотворцы очень быстро взялись рассмотреть поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Там этих поправок целая уйма, аж на 22 листа. Но я хочу вам зачитать всего лишь три, которые показались мне ну просто из ряда вон выходящими. Вот такая есть поправка. Читаем. Пункт 1 статьи 26 изложить следующие редакции. Условия работы с биологическими веществами, биологическими, микробиологическими организмами и их токсинами в том числе. Условия работы в области генной инженерии с возбудителями инфекционных заболеваний, включая осуществление коллекционной деятельности, связанные с использованием патогенных организмов, коллекционной деятельности. Что это? Кто-то коллекционирует вирусы, микроорганизмы. Это что еще такое? Мне непонятно. Следующее. В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний должны своевременно и в полном объеме производиться в соответствии с требованиями санитарно эпидемиологические мероприятия, в том числе мероприятия по осуществлению санитарной охраны территории, введение увеличительных мероприятий карантина, осуществлению мер в отношении больных, инфекционными заболеваниями лиц с подозрением на такие заболевания лиц контактирующих с больными инфекционными заболеваниями носители и возбудители инфекционных заболеваний проведению медицинских осмотров профилактических прививок обеспечению средствами индивидуальной стер... защиты стерилизации это что за меры стерилизации лиц контактирующих с больными кто-нибудь знает вообще как их будут стерилизовать, в каком смысле, все это очень странное, я считаю, стерилизация лиц. Дальше. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, оказывающие услуги физическим лицам, обязаны обеспечить беспрепятственный допуск на территории здания, строения, сооружения, помещения другие объекты, должностных лиц полномоченных на проведение санитарно-эпидемиологического расследования а также обеспечить беспрепятственную возможность проведения обследования отбор проб образцов необходимых документов что это такое такое понятие как неприкосновенно жилище вымарывается из истории или что? Объясните мне, ну, еще вот уделяют особое внимание просвещению, пропаганде здорового образа жизни. Что это мы с вами прекрасно понимаем, что за здоровый образ жизни, Жизни обжиживание людей может быть. Ну и как всегда, не подписать этот документ выпадает честь ВВ Путину. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. На этом на сегодня все. До встречи.